Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. И я интернет-подприниматель в сфере сетевого маркетинга. И развиваюсь в компании «Идеальный маркетинг». И сегодня для наших партнеров я обещала вам, ребята, что запишу ролик «Как правильно» делать бесплатную рекламу в социальных сетях. Что такое социальные сети? Это, конечно, ваш блог. Вы ведете онлайн-бизнес. Сейчас не только те, которые люди работают в интернете, но и сейчас все с земли бизнесмены пришли в интернет. Для чего? Для того, чтобы делать рекламу. А Так как без рекламы деньги печатает только Монетный двор. А мы с вами... В первую очередь предприниматели. И поэтому для нас всегда должно быть на первом месте, как продать свою реферальную ссылку, как правильно делать рекламу. Итак социальные сети были изначально созданы, конечно, для общения, а потом уже присоединился бизнес. Какие самые популярные для бизнеса социальные сети? Это, конечно, ВК. А в ВК у вас обязательно должна быть страничка, где вы должны ежедневно работать со своей страничкой, добавлять сюда и подписчиков, и друзей ежедневно, писать посты, 2-3 раза в день, вернее в неделю, это обязательно научиться пользоваться рекламными группами, которые есть в ВК. Сегодня я покажу вам, как пользоваться ими. И обязательно вы должны иметь свою рекламную группу, которая у вас... Вы делаете с этой группы о себе на страничку рекламу. И плюс... Это ваша целевая аудитория. Ребята, всем сделать такую группу. Вот у меня здесь в группе 4386. Ну, здесь немножко, ребята, некоторые спамом занимаются. Но мы этот спам быстренько убираем. Так как я не разрешаю спамить в группе, Они уже сами удалили, так что, так что сами, сами удалили эту рекламу. Поэтому, ребята, рекламировать обязательно нужно, обязательно свою продавать реферальную ссылку. А некоторые говорят, да, моя реферальная ссылка, да, она не продается, да, никто не регистрируется, а по, по моей ссылке ко мне люди не идут. А ребята, научитесь правильно делать рекламу. Сейчас продается все, а даже не только ваша реферальная ссылка, но и... Честь, совесть и достоинство, по-моему, и это даже продается. Итак, следующее – это Facebook. Здесь у меня 4000 подписчиков, и точно так же есть моя группа. В группе у меня более 8000 участников, которые делают здесь свою рекламу. И точно так же они смотрят мою рекламу и точно так же идут, регистрируются по моим реферальным ссылкам. И есть такая же социальная сеть, более развитая, здесь одни бизнесмены, это «Колиостро» как правильно работать в Калиостре. Есть очень много роликов на YouTube-канале, вы всегда можете посмотреть их и правильно настроить. Самое главное здесь правильно настроить свою страничку. Что в социальных сетях, ребята? Вы должны обязательно настроить правильно свою страничку. Обязательно должны быть указаны ваш телефон, Телеграм, обязательно. Где вы работаете, где вы зарабатываете, все полностью, ну, сайт должен быть, должна быть открываться обязательно а ваша ссылка. А об этом, ребята, нужно позаботиться. Если ваша ссылка не открывается в социальных сетях, кто будет регистрироваться по вашей ссылке? Поэтому в самую первую очередь нужно позаботиться, чтобы открывалась О нас позаботилась наша компания. И у нас у каждого в кабинете есть своя реферальная ссылка, которая работает во всех социальных сетях. И точно так же и на Фейсбуке И в Калиостре. Значит, как правильно настроить? Здесь обязательно вы должны указать свой телефон, Скайп, Telegram. И где вы предпочитаете а, именно а, зарабатывать. У меня здесь написано о бизнеса у меня матрицы. Вы можно зарегистрироваться и набирать друзей, это не а, Facebook, это не ВК, где а, ограничено количество за сутки можно набирать партнеров. Ну, целевую аудиторию а здесь вы можете за сутки набрать более тысячи себе партнеров здесь не друзья а здесь называются все а, партнеры поэтому выбирайте конечно смотрите а, все которые онлайн это люди ведут бизнес. Здесь первое, второе, третье, одиннадцатое и так далее. Вперед. и добав... Смотрите, не всех подряд добавляйте, потому что сюда в это калиостро уже перешли и девушки древней профессии, я видела рекламу, вот, и мальчики, геи тоже перешли, тоже ищут здесь, дают рекламу свою, поэтому прежде чем добавить, ну, вот Наташа, например, это мой партнер, а по бизнесу я знаю ее, а вот а здесь прежде чем, смотрите обязательно, стоит ли фотография, если у человека стоит, у человека фотография крупным планом лицо это человек с улыбкой это человек открыт для общения вы с ними все всегда пообщаетесь о это будет ваша целевая аудитория а вы всегда а, вот этот человек который с улыбкой и лицо крупным планом а, это а, человек очень общительный, и я больше 100% уверена о том, что она занимается сетевым маркетингом, вот, это, и с этим человеком вы всегда пообщаетесь, этот человек, видите, открыт для общения, а этот немножко скованный, немножко, это тоже, это тоже хорошие девочки, ребят, на лавочках, это уже не бизнесмен. В очках это тоже скрывает свое лицо. Игорь, посмотрите, у него открытая улыбка, и он открыт для общения. Лина тоже будет с вами общаться. Выбираете ребята друзей, встречает по аватару, опровожает а по уму. Это закон обязательно для социальных сетей. Это социальная сеть, здесь вы правильно настроите свою страничку. Здесь можно э, даже купить VIP и откроются вам инструменты. Здесь есть и рассылка, есть и, э, платная рассылка. Здесь можно делать рекламу. Вашу э, рекламу э, увидят э, полностью все у себя в кабинетах. Ну, если вам будет интересно, то я могу подобрать вам несколько роликов, как правильно настроить этот, эту страничку. Я, ребята, настраивала свою страничку и всю. И здесь я уже очень давно а методом тыка. Вот. Я в 2018 году. Посчитайте. Я методом тыка все делала здесь сама. Ну и, конечно, YouTube-канал. YouTube-канал ⁇ это ваш кормилец, ребята. Он должен быть у каждого уважающего себя бизнесмена. А вы обязательно должны научиться пользоваться YouTube-каналом. И правильно настроить а, ваш YouTube канал. Это ваш кормилец Люди смотрят ролики и, и, и по роликам они приходят к вам в бизнес. А, всегда указывайте, что в, в, на страничке в ВК, что на страничке в Facebook, а что на страничке в Калиостре. Указывайте свои контактные данные. Указывайте Здесь я указала свою страничку в ВК. Это тоже Facebook. Это бизнес-коллекция у меня есть. Это мой Telegram. И моя реферальная ссылка на мой бизнес. Обязательно, чтобы у вас связь была с вами везде, чтобы человек не искал вас, а как с вами связаться. И теперь я, конечно, сейчас закрываю калиостро. Она нам уже не понадобится, я закрываю YouTube канал и переходим а как правильно сделать рекламу в ВК. Чтобы, конечно, вас не забанили. Итак, я подготовила текст для а, рассылки. Именно а, делаем это все вручную. Никаких рассылщиков ВК, никаких ребята инструментов, иначе вашу страничку будут без конца банить. Вы должны научиться правильно делать рекламу. Итак, я подготовила текст. Обязательное приветствие. а Всем привет и название своего своего своей рассылки именно рекламы где взять деньги не в кредит это очень отделяем название и конечно текст здесь не указываем никакую реферальную ссылку Боже упаси здесь вы указываете свой WhatsApp Skype и Telegram и всегда человек можете обязательно писать, кому нужны деньги еще вчера, пишите, звоните. Отвечу на все ваши вопросы. Но ни в коем случае не добавляйте сюда никакую реферальную ссылку. Вы должны научиться разговаривать именно с людьми, общаться. Если вы не будете общаться, не будете рассказывать, именно по скайпу, в телеграме или в ватсапе рассказывать маркетинг или рассказывать преимущества нашей компании перед другими компаниями и проектами, то, ребята, вы никогда не научитесь вести бизнес. Ведь самые необщительные люди и те, которые люди не умеют, не хотят и не хотят выучить маркетинг и не могут... Ну, как сказать вам, не хотят просто заниматься своим бизнесом. Те люди никогда не добьются успеха. Люди, которые общительные, которые открыты для общения, они всегда добиваются успеха. Поэтому... Не, не, не надо делать перепись населения, а в социальных сетях для этого есть у нас специальные службы. А вот разговаривать, ребята, говорить нужно голосом. Обязательно. Люди идут только на голос. Человек идет на человека, но не на писанину. И поэтому здесь не указывается никакая реферальная ссылка. Итак, я подготовила текст, подготовила картинку. А теперь... Значит, есть вот такая таблица, которую я собирал очень долгие-долгие годы, где это рекламные группы на Фейсбуке и рекламные группы в ВК. Это вы сначала должны, ну, подготовили все тексты, да, картинку, первую, в первую очередь загрузить картинку. Нужно здесь регистрироваться на этом а, м, сайте. Это инструмент для а, кода картинки, чтобы... А, видите вот, код картинки? От вот этой картинки, это вот код, сделанный на этой программе. А, мне это так удобно, чтобы не лазить нигде там в картинках, искать какую мне нужно картинку, потому что у меня их там очень много, а я пользуюсь этой программой. Здесь нужно а, загрузить. Загружаем изображение. А, загружаем из своего... Ну, давайте вот это загрузим. Подтвердить. А горы и холмы? А, ну. Долго у нас было горы и холмы. Горы и холмы. Горы и холмы подтвердить. Ага, выберите еще. Да выбираем. Подтвердить. Загрузили, да? Загрузили изображение. Все. Теперь видите это, чтобы нам программа выдала код на эту картинку. Нажимаем. Вот она. Перед вами код. Прямую ссылка на изображение. Вот скопировали ее. И давайте, например... Где? Давайте здесь ставим. Вам покажу, как она вставляется. Угу. Пробел, и вот она картинка. Понятно? Точно так и а -а -а, в ВК. Я даже к тексту добавляю. Вот она. Она выскакивает. А, чтобы вам не искать в папках, какую нужно картинку. А я пользуюсь именно, видите, это очень удобно, да? Я это убираю теперь. И остается у меня именно по идеалу. А вот так пользоваться программой. Да, запомнили, да? А, загрузили. Нажимаем выдать код. И вот он код. Прямая ссылка на изображение. Все. Я закрываю эту программу. И теперь приступаем именно к делу, как правильно делать рекламу. Я захожу, копирую. Теперь, ребята, самое главное вам запомнить. Запомните, рекламу нужно делать три раза в сутки. Это утренняя реклама, это с 6.30, 6.40, ну, 7.00 до 9.00. Вы обязаны, просто обязаны уложиться в это время. Хотите, вы так рано вставать, не хотите, но вы должны встать и сделать эту рекламу. Хотя бы 10 разослать в 10, 10 группам сделать рекламу. Итак, значит, ну первое, что добавляемся, да, добавится. Заработок в интернете. Добавляемся в группу. Первое, что. Вы всегда смотрите, открытая эта группа, не открытая, эта группа открытая. В первую очередь, вы что должны? Обязательно вступить в группу. Вы участник, и только тогда вы можете делать свою рекламу. Это самое главное. Еще будет главнее, я вам а, дальше по ходу все расскажу. Итак, видите, да? Все видите, опубликовать. Ставим лайк и закрываем. Все. Следующая группа. Заходим. Но в этой группе я есть. Сережа моего знакомого онлайн-группа. А, видите, да? Не забывайте, вступили в группу. И что? Делаете рекламу? Здесь пробел, чтобы открылась картинка. Делаем пробел, и вот она, картинка появилась. Первый пост вы у вас сделали, ничего не меняя в тексте. Теперь внимание, внимание и еще раз внимание. В тексте, в во всех следующих текстах вы добавляете какой-то знак. Для того, чтобы э, не, вас не распознал робот. В ВК очень чувствительный робот, поэтому сразу может забанить. Добавляем, чтобы он распознал э, это как новый текст. Ну, добавляем, например, я добавляю вот такой знак. Увидели, да? Все, а теперь робот распознает его как совершенно другой текст. Запомните, без вот этих первую вы можете рекламу сделать без этого, без знака. А уже следующие, все последующие вы добавляете. Только знаки должны быть разные. Следующая группа. я это тоже серёжина кстати это я здесь уже есть я знаю что он четко следит о том что это не заспамлена группа и добавились дальше идете и делаете рекламу пробел появилась картинка и теперь следующий знак теперь следующий знак мы поставим доллар опубликовать ставим лайк следующая группа ну, давайте сюда вот это инвестиции а я туда не захожу где инвестиции заработок в интернете. Давайте посмотрим здесь. Трудно, ребята? Я думаю, что не трудно. Здесь я уже участник, поэтому вам нужно сначала посмотреть. Если я участник, значит здесь... Группа не заспамлена, можно делать. Добавились и делаем рекламу. Пробел, появилась картинка. Следующее. Это новый какой-то знак. Мы поставим звездочку. Опубликовать. Закрыли. Теперь смотрим здесь. Работа подработ. Да, это рабочая. А здесь вступить в группу. Угу. Вы участник. Все, теперь вы можете делать рекламу и так И теперь следующий знак ставим ну что мы поставим мы поставим решетку хэштег опубликовать итак ребята 10 штук не более все Теперь посмотрим, как это точно так же делать и в, на Фейсбуке. Давайте будем заходим. Присоединиться к сообществу. Сообщество смотрим. Да нет, сообщество, нет, Старт. старт, два тарифа. Ну, в принципе, присоединяемся присоединились и пишем что у вас нового у нас вот это новое Позелки-палки, да не туда вставляю вставить все отправить Все закрыли и так ребята я не буду дальше продолжать это инвестиции ну, давайте сюда еще зайдем самое главное не спешите присоединиться к этому сообществу бизнес здесь сделать рекламу трудно я думаю что не трудно появилась картинка и мы делаем рекламу все вот теперь смотрите ребята здесь на следующий день вы можете еще больше добавлять на следующий день вы пишете например рекламу да, на фейсбуке сделали пост и нужно поделиться делимся доступно всем и где в сообществе в очередь я делаю в своей группе и дальше сообщества идут здесь конечно у меня очень много потому что а, я все время добавляюсь в новые Объявление, заработок на диване. Общедоступная группа. Отправляете туда. Но вы там уже должны быть. Вы должны присоединиться. В некоторых группах а, есть админы, которые м, проверяют, чем вы занимаетесь. И только тогда дают разрешение присоединиться. Вам нужно будет просто подождать. Все, ребята, вот так трудно. Да нет, не трудно. Таблицу я не могу в ролик добавить, а я вам скину в чаты или напишите мне в личку, я вам скину эту таблицу в личку.